Здравствуйте. Продолжаем рассматривать решение задачи К6 из сборника Яблонского. По... Остановились мы по определению ускорения точки. Я уже сказал, что вычислив отдельно, я-то предполагал использовать, хотя я не подумал чуть-чуть, использовать формулу оси стремительная плюс А вращательная для определения точки М. Сумму двух этих векторов. Но дело в том, что вращательный вектор у нас, вот мы его находили как сумму двух векторов где он, параллельного и перпендикулярного то есть общий вращательный вектор напомню это составляющая перпендикулярной плоскости вот в точке M смотрит на нас вектор этот лежит в плоскости то есть общая сумма направлена наклонно к этой плоскости под, опри... под произвольным углом поэтому определять будет вот такую сумму сложнее то есть, давайте напомним, а вот в такой сумме, значит, А оси стремительная лежит, что в плоскости, то есть, этот вектор принадлежит плоскости ОХЗ. Вот этот вектор у нас, который обозначен перпендикулярно, напомню еще раз. Вот он. Он тоже принадлежит плоскости он тоже принадлежит плоскости ОХЗ. А вот этот вектор вращательное составляющая. Он перпендикулярен этой плоскости. Поэтому нам было бы лучше, конечно, использовать не вот эту сумму, а сначала сложить вот эти два вектора. То есть, нам было бы лучше сделать так, сложить вот эти два вектора, потому что они лежат в одной плоскости. Плюс А вращательная перпендикулярная, А потом уже к этой сумме прибавить вот этот вектор. И находить, значит, Давайте обозначу это а в плоскости OXZ плюс а перпендикулярно плоскости OXZ. То есть вот так вот находить сумму и тогда вот использовать теорему Пифагора для вот этой суммы. Если вы посмотрите именно так предлагается, а вот эти два вектора, повторяю, они лежат в одной плоскости. Для них существует, давайте вот я этот рисунок чуть-чуть сделаю поподробнее опять. Чтобы вы поняли, о чем речь. Вот, давайте сначала опять, как всегда, ось X, ось Z, ось X, вот наша ось Y на нас смотрит. Вот, наша, вот наш конус. Вот наша точка М. Вот наш вектор омега. Вот наш вектор OM. Даже надо было бы чуть-чуть. Уйдет, от... ну да ладно. Вот эту, чтобы вы не запутались. ОМ, вот у нас. И напомню. Итак, вектор А оси стремительная. Он направлен перпендикулярно скорости омега. То есть, вот это направление у нас оси омега большое, да. Вот вектор, этот угол не 90 градусов. Вот у нас направление 90 градусов к омега. Значит, вектор АОМЕГА, оси а стремительная, то есть будет направлен, причем как он будет, ОМЕГА умножить на ВМ, то есть ОМЕГА, -омега умножить на ВМ, он будет направлен вот как-то вот так. То есть АОС стремительная будет направлена вот так, АОС стремительная. Вот этот вектор второй, вращательная перпендикулярная составляющая. Вот мы его где искали. Вот он. Он тоже лежит в плоскости рисунка. Он перпендикулярен уже другому. Он перпендикулярен э, вот, этому вектор, э, вот этому направлению ОМ. То есть он перпендикулярен вот этому направлению ОМ. И он направлен, в общем-то, если не ошибаюсь, вниз. Сейчас просмотрим. Еще раз. А перпендикулярная где у нас? Вот оно равно у нас чему? Эпсилон перпендикулярная. То есть вот этот вектор смотрит на нас. ОМ Да, оно направлено вниз. То есть вот этот вектор у нас смотрит вниз. Это А перпендикулярная. Вот сумма этих двух векторов, если мы найдем по правилам, например, параллелограммы, то есть А оси стремительная, А перпендикулярная, То есть, если мы ищем вот так по правилу параллелограмма, то вот эта сумма, которую я обозвал AOX. То есть, вот это ускорение, общее, которое лежит в плоскости рисунка. Ну, или, естественно, легче будет, конечно, использовать что у нас? Использовать треугольник. И решать, например, по методу теорему косинусов. То есть вот это А перпендикулярно. Это у нас А оси стремительная. А эта сторона это то, что мы ищем. А ОХЗ. Вот этот угол определить. Я напоминаю, что геометрия у нас вся была решена. Поэтому этот угол определить не представляет труда. И определяется по теореме косинуса вот это слагаемое. Его модуль направлен он вот в плоскости как указано и прибавляете второе определяете нужную величину давайте посмотрим как это делалось в задачнике у яблонского определение ускорения точки вот все эти пункты видите разбивают ускорение точки на оси стремительное и вращательно правда вначале ищет для оси стремительного потом видите вращательно разбивает на 2 слагаемых, ищет их модули, все то же самое, и вот здесь вот разбивает, все-таки не прибавляет отдельно вращательно и прибавляет к а вот выполняет вот эту операцию. Фактически вот здесь вот написано, то есть первое слагаемое, это как раз теорема косинуса. я вот смотрю, которая применена к чему? К этим двум векторам, оси стремительному и перпендикулярному. И потом прибавляют уже по теореме Пифагора вот эту параллельную составляющую, то есть Действительно, вот это, эти первые два составляющих, которые лежат в плоскости, отдельно складываются по теореме, по теореме косинусов. Значит, мы можем посмотреть угол, который там образуется. Это угол гамма. Этот угол, ну, это угол МОД. То есть, он равен как раз вот этому углу МОД, который мы уже вычисляли. То есть, вот этот угол гамма они обозначили. И вот этот угол гамма, они равны друг другу что и вытекает из геометрии я и сказал геометрия у нас решается ну что ж вот этим и там уже давайте просто перепишем чтобы не выводить перепишем ускорение ам ам по модулю будет равняться 110 и 9 сантиметров в секунду в квадрате итак определив значит что определив вот эту величину модуль и направление, вот оно. Мы определили ускорение точки М, определив вот эту величину, какую? Модуль и где у нас направление? Вот направление. Мы определили скорость точки М. Определив вот эту величину... Давайте выделим другим цветом. Определив вот эту величину... раз и... Это у нас что было? Эпсилон и направление... Эпсилон где оно у нас? Направление... Эпсилон вот оно у нас по этим двум слагаемым. Вот по этим двум слагаемым мы определяем направление общего углового ускорения. Мы определили ускорение тела и, наконец, определив... Вот эту величину и что определив. Вот это направление. Где у нас направление? Омега. Вот направлено из условия, что оно как без скольжения, как мы определили угловое ускорение. То есть мы нашли все величины, которые требовалось определить. Раз, два, три, четыре. Здесь остается единственное добавить, что рассматривается в конце, э, то, что я говорил в самом начале, в первом фрагменте. Мы определили все эти величины для одного момента времени. А вот тут прочтите вот это предложение. Если бы в этой задаче требовалось определить кинематические характеристики движения как функцию от времени, то было бы удобно использовать... Э, что? Было бы использовать удобно... Вот здесь написано предыдущее решение, то есть решение задачи К5. Почему? Потому что нам фактически даны углы Эйлера. Вот здесь, когда речь идет о вращении этого тела, давайте посмотрим на вот этот рисунок. Вот здесь, когда идет речь о вращении этого тела, как я вам уже показывал, это просто вот фактически волчок, то, то есть то же самое тело. Происходят то же самое, те же самые углы. Вот вам, пожалуйста, угол нотации тета здесь если мы возьмем положение просто еще будет угол собственного вращения фи вокруг оси z и угол прицессии то есть линия узлов будет двигаться по оси x о y это будет psi вот если взять это решение ну, давайте я даже не буду записывать его то фактически Опять-таки, при вот этих принимаю, что начальные значения углов, чаще всего они, естественно, нулевыми принимаются. И вспоминая, что у нас вращение, например, вокруг оси Z, вокруг оси аппликат. то есть угол прецессии меняется как равноускоренно, мы вспоминаем правило формулу равноускоренного движения. Пси равняется омега-1t плюс ε1t квадрат пополам t угол мутации. Он равен, я уже показывал, это угол мутации, то есть, вот это угол отклонения оси вращения, подвижной оси, вокруг неподвижной оси. То есть, это альфа плюс бета пополам, и соответственно, фи, угол собственного вращения. Здесь вот следует достаточно геометрическое простое Правило, которое связывает эти две величины. То есть угол собственного вращения, закон его изменения, с законом изменения угла прецессии. Опять-таки это следует изменно из-за того, что катятся без скольжения. И вот эти три функции Пси от Т, ТТ и Фи от Т, то есть угол прецессии, угол нотации, угол собственного вращения как функция от времени, Позволяют решать задачу, да, ну и конечно координаты точки можно выразить. Позволяют решать эту задачу точно так же, как мы решали задачу К5. Но для этого вы можете просто посмотреть э, видео с разбором задачи К5, которое уже опубликовано на канале. Всего доброго.